Ахмед Усманов, чемпион России в 79 килограммов, я думаю, что ты счастлив, но вопрос у меня будет, так как это не олимпийский вес, что ты думаешь про 2021 год и в какую категорию ты будешь двигаться? Ну, так как у меня вес уже большой, ну на 86 у меня вес маленький, так как 81-2 килограмма у меня, а на 74 я боролся с таким же весом, ну, гоняя столько килограмма уже не получается, так что я думаю, уже в дальнейшем тоже 79 даже 7, 7, 9. А, 9. а как же мечта главная? Ну, мечта... Ну, сперва, в 79 попробую мир хотя бы что-нибудь выиграть. Я всего лишь Россию выиграл, не Олимпийском весе. Сперва, если хоть, хотя бы мир что-нибудь, если выиграю, уже посмотрим в дальнейшем. Как с тренером уже решим, какой... Или спускаться, или там подняться, это уже... Знаешь, посмотрим дальше. У каждого спортсмена, который приходит на соревнования, сегодня ты пришел, есть как бы такое чувство. Ты вот в хорошей форме. Ты вообще чувствовал, вот был у тебя, Бог тебе говорил, что сегодня твой день, и у тебя все пойдет хорошо? Ну, я чувствовал, что день, ну, сегодня мой день, что у меня вот, ну, получится, да, если я постараться. Но, ну, не чувствовал, что я вот в форме, да, на процентов, но ну, было такое чувство, да, что сегодня получится, уже третья попытка выиграть. После того, как стал чемпионом, хочется еще больше заниматься, тренироваться или расслабишься? Ну, это, конечно, чемпионом в этом году стал уже, чтобы в дальнейшем этот титул это сделать. Уже спортсмены уже будут по-другому настраиваться. Конечно, надо двойне-тройне тренироваться сильнее, чтобы этот титул защитить. То, что ребята-земляки так удачно выступали, это стимулирует. Самому бороться классно. Это, конечно, когда видишь, и за остальных радуешься вот на пьедестале, на весе все земляки были наши. Из за этого за них тоже очень рад. В финале, который мы с ним вместе участвовали, на сборах перед Россией, вместе в комнате жили. И мы с тобой так говорили, на России в финале встретимся. И вот так, то, что суждено, да, в финале встретились. И этот раз удача была на моей стороне. После складки что ему сказал? Я сказал, извини, вот, так, сегодня мой день, завтра может быть фон. Так что, извини, так получилось, что сегодня подняли мою руку. С кем-то из домашних успел уже пообщаться? После финала, ну вот, братья мои, вот здесь два родных брата, старшие здесь. А так с мамой, и так остальными нет. Родные братья здесь. Ну что ж, я желаю еще удачных выступлений, чтобы никто не сказал, что это случайно было, правильно? Да, да, да. Надо в дальнейшем мире. Надеюсь, тоже золото будет.